Привет! Если вы боитесь говорить на английском, давно на нем не общались и растеряли весь словарный запас, тогда вам к нам. Приходите в наш разговорный скайп-клуб проекта «Английский свободный». У нас будет масса разговорной практики. У меня отличная новость. Мы запускаем новые группы. Группы будут маленькие, от 3 до 5 человек, и мы будем по скайпу общаться на самые разные темы. Мы спросим, какие темы интересуют вас, и предложим свои. У нас вы получите и интересное общение на английском, и практику аудирования, потому что вы будете слушать, как говорит преподаватель, вы будете слушать материалы для подготовки, вы будете слышать других э, студентов, вы будете пополнять словарный запас, и основные ваши ошибки тоже будут исправляться. Мы поможем вам заговорить более спонтанно, более бегло, естественно. Все, что ушло у вас в пассив, мы оттуда вытащим, потому что у вас будет практика общения. Вы расширите словарный запас по самым интересным темам, вы будете использовать новые выражения, новые конструкции. И вы забудете про страх говорить. Все эти блоки у вас уйдут. Главное – участвовать в нашем скайп-клубе регулярно. Ждем? Ссылка ниже.